Приветствую, друзья мои и гости канала. Сейчас будет распаковочка. В последнее время в СМИ и в интернете мы часто видим рекламу, а, рекламу как начинать майнить, как добывать криптовалюту, что для этого нужно. Я все вам сейчас об этом не скажу. Я просто сделаю небольшую распаковочку того, с чего я, собственно, начал заниматься добычей криптовалюты. Первое, что я сделал, я зашел на Алиэкспресс и купил, сделал заказ на две монетки. Две монетки на биткоины сейчас вот они пришли я вам сделаю распаковочку покажу как они выглядят что из себя представляют но это конечно же не серьезно это больше даже похоже на юмор вот но тем не менее я приобрел эти две монетки и вот сегодня я их получил сейчас открою и вам Дорогие друзья, покажу, как это выглядит. Возможно, кому-то заинтересуется, возможно, кто-то заинтересуется ими, кто-то захочет сделать приятный сюрприз для друзей. Они стоят не очень дорого. Ну давайте приступим к распаковке. Давайте приступим к распаковке. Что говорить, лучше сто раз увидеть, чем один раз. Слушай, итак значит Достанем, что мне там прислали? Вот, вот такие две монетки. Они упакованы каждая, упаковано каждый такой вот а, футлярчик из стекла. Однако, к сожалению, один футлярчик, к сожалению, не доехал и раскололся. Вот какая досада Обидно, досадно ладно Вот Вот такие монетки Я выбрал золотистые И выбрал биткоины Там есть разные валюты Есть итериум, Еще что-то. Есть серебряные Есть золотые Есть ну, Разный вариант Вот такая вот монетка В итоге вот я стал владельцем вот такого состояния две вот эти монеты Ну вот такой вот небольшой обзор распаковочка очень приятная на ощупь, держать очень приятно достаточно тяжелая каждая монетка вот гурт а, у нее ребристый написано так, что, что здесь написано Один. 2-й уз 99-99 параметров, RGB, но Ну вот и все. Вот краткий обзорчик, краткая распаковочка. В следующем видео я давно обещал рассказать о штативе, который держит вот мой телефон сейчас, вот эту струбцинку металлическую, потому что уже спрашивают, когда я очень удивлен. Спасибо большое. Это мне очень приятно, что на Алиэкспресс в чате спрашивают, когда же вы, наконец, выпустите ролик про эту струбцинку. Струбцина офигенская. У меня готов материал. И в ближайшее время я обязательно это сделаю. Ну и все, друзья. Всем пока. Вкладывайтесь в биткоины. И всего вам доброго.